Такая ровная цифра. Сегодня мы салют пока не запустили, потому что было светло. Сейчас вот закончим. И пойдем запускать салют, уже чтобы его люди видели. Да? Вот. Ну, тогда мы, наверное, новости сейчас э, все расскажем. А потом у нас еще гостей в студии очень много. Пригласим гостей. Так вот, просят нас писать. Везде арт-подготовка за главными буквами и везде говорить про артподготовку основной наш канал потому что человек написал который в зеркалах смотрел два года и только вдруг разобрался что зеркало смотрит а не, не саму программу артподготовка сейчас будете смеяться я запустил эфир прямой якобы наш оказался на Мальцев Вячеслав страница, понимаете Запросто. Что так бывает? со звуком? Звук говно лепит звук. Ты сказал, что все настроено. Опять со звуком у нас проблема. Ну, бывает. Сейчас нормально? Так, надеемся, что нормально. В общем, да, подписывайтесь на канал, который с заглавными буквами латинскими. Арт-подготовка. Вот сейчас написаны плохие новости передачи. И у нас такой эмблемка, шильдик, что называется. Артподготовка 5.11.2017.org. Сайт прописан. Значит, оставляйте, делитесь видео. Здесь есть кнопочка в YouTube поделиться на все, во все соцсети. Это даст нам определенный рейтинг и повысит количество просмотров. И также у нас есть вопрос в прямой эфир, можете задать. Сайт Riftcoin у нас заработал. Мы подключились к другой платежной системе. Та, которая была, она нас еще якобы проверяет. Так, вот нам пишут тут в чате, Лев, Андрей Лифпанов пишет, Исландия, Рейкьевик, всем привет. Привет, свободной стране Исландии, где люди сами написали Конституцию. Это очень хорошо, и мы с уважением относимся к Исландии. Хочу показать еще фотографию. Сегодня мы не будем показывать прогулку фотографий, очень много людей, прошу прощения, завтра будем говорить о прогулках. Сегодня про одну прогулку я только скажу, прогулка в Бостоне. Вот так она выглядит, вот видите, в центре Жень показывает, не ждем, а готовимся, это прогулка в Бостоне. Эти вот. ребята обещали 5 ноября приземлиться в Шереметьево, это... вот в таком вооружении. Ну, я думаю, что все будет нормально. Вот еще про подготовку в Карелии хотелось бы сказать, появилась вот такая вот... На страничке ВКонтакте артподготовки в Карели данный материал заблокирован на территории Российской Федерации на основании требований Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.04.2017, номер такой-то и так далее. То есть это, ну, я понимаю, так сказать заслуга очень серьезная, надо поаплодировать, поздравить. Тех, кто подписчики, организаторы в подготовки в Карибе. Спасибо. <свят> Спасибо. огромное это, это большое дело. Если вдруг Генеральная прокуратура заблокировала там каким-то решением, это прям значит вы, вы, вы молодцы. Что можно тут сказать. Вот. А первые вопросы Путину опубликованы сносят там хрущевки в Москве, а в Питере можно там снести хрущевки, ну и так далее. И всякий бред, поэтому я хотел бы, чтобы мы Задали все Путину смс-ками единый вопрос. Я понимаю, что он не будет на него отвечать, но я понимаю, насколько будет сильно, если масса людей, там тысячи людей зададут один и тот же вопрос. Вот мы как-то хотели на, вы, вынести на голосование вопросы и собрать, но тут вдруг внезапно посоветовались и все решили что лучшим вопросом будет вопрос Вови, что ты Вова будешь делать в день революции 5-11 или там после революции 5-11, что ты собираешься делать? вот это, ну, насчет того, может, он скажет, что у него петлички цианистой калий зашиты, и революции он не боится, может быть, он еще что-то, да, он к ней готов, да, не ждет, а готовится тоже зашивать в разную одежду то калий, это тоже, в общем-то, вопрос, и, так, вот, интересные новости такие с моей родины, в Саратове провалилась под асфальт пожарная машина. Володь, а где? А, вот она, да, нашел, нашел. Пожарная машина провалилась, вот так это выглядит, на набережной. Представляете, то есть, и для меня новость, но оказывается, пожарные в Саратово заправляются водой из Волги. Как-то это странно, мягко говоря. Причем на набережной, на новой набережной. Так выглядит новая набережная, да? А... Значит, вот эта машина, а потом приехал кран, который стал доставать вот эту пожарную машину и провалился сам. То есть это вот <реклама> <реклама> такая особенность нашей современности, что можно тут уйти, уйти в Нарнию с кранами, с пожарными машинами. Мы помним, как в Омске да упала машина. На глубине последний раз ее видели на глубине 27 метров, потом решили, что ее лучше зааспальтировать и даже не париться. Вот, в ну нормально. Так что мы доживем, если ничего не будем менять для того, что, в общем-то, будем как по, по минному полю двигаться. Вот полиция проверяет информацию о приземлении инопланетян в Краснодаре. Это в Краснодаре, да, самые главные новости инопланетяне в Краснодаре. Я думаю, таких новостей будет много для того, чтобы нас отвлечь. А вообще, было бы неплохо, если какие-то братья по разуму прилетели. Я думаю, попросили бы. У нас есть, в общем-то, два пути изменить вот, создавшуюся ситуацию в стране. Первый путь это фантастический, вернее у Вовы, не у нас, у Вовы, у него есть фантастический, начать работать, прекратить воровать и так далее. И второй реалистичный, прилетят инопланетяне и все поправят, вот они поэтому про них и говорят. Но у нас есть третий путь, мы всегда про какой-то третий путь, это путь революции, и я думаю, что там оно поправится само собой, очень быстро, вот. Два человека пострадали при столбке газа в Подмосковье. Опять взрывается газ, опять говорит, ну, бытовой газ, все как всегда. ДТП с автобусом в Рязанской области, в Петербурге. Женщина насмерть замерзла на остановке в Петербурге. Можете себе представить. Ну, это, конечно, женщина пожила, ей около 75 лет, но все равно вот как-то так можно в северной столице замерзнуть насмерть. В Москве в понедельник может выпасть почти 20% месячной нормы осадков, но, наверное, я так понимаю, уже выпало, потому что дождь шел и вроде не прекращается. И начали выплачивать семьям э, тех, кто погиб при урагане. И мне тут напомнили, что 22 января, 22 мая. Ну, завтра можем время побольше будет показать. Мы говорили, что зря, наверное, Гундяев припер сюда мощь Николая Угодник, что с такими вещами не шутят, что если ты внутренний человек не чистый и душа твоя полна скверны, то это просто может повредить. В том числе и ему самому, там церкви. Но вот повредило людям. Да, 16 человек погибло, 200 человек раненых. И это не шуточка. Я, в общем-то, у меня... Кто-то может смеяться, но вот это было сказано. Да, 22 числа мы говорили об этом. Можете открыть эфир и посмотреть, что с такими вещами не шутят. Они решили пошутить. Ну вот, что получилось, но пока еще... Я так понимаю, что ничего и не закончилось. Мощь и здесь, а значит будет продолжаться, в общем-то, так скажем, несогласие между силами света и силами тьмы. Оно же всегда выражается именно в таких вещах. Ну, не всегда в таких, каких-то других, некоторые мы даже придумать не можем. Вот МЧС напугало жителей похолоданием до минус 20 градусов. То есть разослали смс что будет минус 20. В общем-то... Я же троллил, говорю мне воду с машины сливать или не сливать. Не, ну на самом деле, я вот даже нисколько не удивлюсь, если смс скажут в МЧС, что и не рассылали. Потому что ну, было у меня несколько случаев в жизни с телефонами. То есть я абсолютно убежден... И вот дальше там Кирилл сказал, что э, сравнил святой дух с мобильной связью, да, и вот я тут могу согласиться, я понимаю, что он в это не верит, а я был как бы свидетелем тому, что когда умерла моя подруга, и телефон был у ее сына на руках, она вот только-только умирала там час назад, да, и водитель, но сидит в машине, мы все стоим, разговариваем, скорбим, и вдруг звонит телефон. И я говорю, кто там звонит еще? Он говорит, Наталья звонит. Я говорю, Саша, а телефон Наташа где? Он говорит, у меня. Я говорю, ну, да, встань". Он доставит телефон, не звонит. И там, я смотрю, и я еще в руки даже как-то побоялся брать телефон. Я говорю, он мне говорит, ну что делать-то? А долго так настойчиво занять, я говорю, ну возьми трубку, в конце концов так он взял трубку. И потом ä, происходило многократно, и смс-ку я с того света пустую получал от человека, который умер. А, а мама? Ну вот я про это и говорю, а телефон был у меня. То есть телефон выключен, он у меня и приходит пустая смс представляешь? То есть мы не знаем, каким образом это все взаимодействует. Но мы знаем только одно: что те люди, которые как бы от чистого сердца и от души что-то делают, они, в общем-то, в этой ситуации выигрывают. И в информационном мире выигрывают, а остальные потеряют. И Гундяев вот не слушает, да, вот Алексей Навальный, я так понимаю, послушал нас и уехал в тот день, когда у него день рождения, когда сюда подходило. Подход, да, накануне, когда подходила комета. Мы ему рекомендовали не быть в Москве. И, кстати, да, ну вы не говорите, тут микрофон. И, кстати, в этот день интересное... Э, чё? Звук трещит у нас что-то с будет да. с, с чем-то. И чё тогда? Ну, отключать тогда что-то. А то, а что я если звука нет Нет, он есть звук только трещит. Да, тот микрофон выруби а? Сейчас, сейчас, сейчас. Что ему дается? Еще угол. На микшере давай. Микшер не работает. Ну, включи мой микшер работал уже Ну что, все можно продолжать? Орать, вот этот микрофон, да? да, вы мне скажите, что там, звук пошел, есть звук нормальный. А? Я скажу. Да. Все, это нормально, не А Вот, и... Так, я не понял. Микрофон все пишут. Пишут, перестал трещать, да, звук Потому на. Потому что вы перестали говорить. Да, мы перестали говорить, поэтому перестал трещать. Вот глава голова МЧС предложил. Не, нет, давай я дальше-то скажу, а то я начал, mm -hmm. что то говорить. Я говорю, слава богу, вот Алексей уехал, и я не знаю сейчас в Испании или где находится. Ну, в общем-то, сделал абсолютно правильно. Причем мне что понравилось, мы были э, в субботу на Останкинской башне и видели явление такое странное, когда солнце заходило с одной стороны, с другой стороны всходило другое солнце, то есть... Темнота и потом Прямо противоположной Стороны неба был полное ощущение То есть мне показали, что это такое я бы сказал Восход, облака были Освещены, подсвечены снизу Мы об этом поговорили А вечером нам прислали Фотографии, причем мы не Саратов. разговаривали С Саратова, такое же абсолютно Явление, восход двух Ну в смысле закат одного Солнца и восход другого Очень интересные такие как бы астрономические явления происходят и вообще какие-то климатические. <Carata> так что Глава МЧС предложил разобрать экономическую ответственность за недостаточный прогноз погоды. За неточный. Я представляю. То есть неточный прогноз всех оштрафовали. Интересно, как он себе представляет, если 30. 8, кажется, процентов точность у синоптиков, да. А, ну, так же, как у УЗИ. У УЗИ там что-то, то есть, иными словами, если мы с вами сядем, возьмем монетку и будем ее подкидывать, точно то мы поставим точно. более точные диагнозы и более точный прогноз напишем, потому что ну 38% это меньше, чем 50 на 50. Но это в том случае, если мы задаем один вопрос монетки, да? А если каждый раз, то у нас будет точность уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться. Поэтому, конечно, имеет смысл, прогнозы имеют смысл, но они не точные И пока все так вот у нас... Абсолютно не точно. Если бы сейчас на околоземную орбиту вывели космические аппараты в большом количестве, а сделает это Илон Маск, да, а не МЧС России, и не Роскосмос, то, наверное, точность бы сразу повысилась кратно. Да? Мы помним, я говорю про телеграф, когда сказали, что все, теперь будет абсолютно точный прогноз погод, и нас как, не, не ждут неприятности. Оказалось не так. И вот, я уже сказал, Патриарх Кирилл сравнил подключение к духовному миру с мобильной связью. То есть, очень интересно. Если бы он сам в это верил, ну, наверное, бы он так не чудил, потому что тогда бы ему какие-то звоночки приходили бы с того света, и он бы эти звоночки чувствовал а, и, и понимал бы. А если он не понимает, что творит, значит, с того света ему уже не звонят. Вы же понимаете, что как бы... Я как верующий человек могу сказать, что в... дают какие-то намеки тем, кто эти намеки может понять. Никто никогда не дает намеков тому, кто не понимает намеков. Ну какой смысл? И тому, кто благодаря этим намекам может решить для себя... Сюда он пойдет или сюда, вот когда он на перепуте, на чьей стороне он с этими ребятами, я так понимаю, все ясно. Им никто никаких намеков не дает, а, а смысл какое. Их место определено. Я боюсь даже говорить про то место, которое для них определено. Но я абсолютно в этом уверен, что там, в общем-то, и самое место. Но это не, не нам решать, но вот. И мая 2017 -го года в Москве стал самым холодным с начала века. Тоже видишь, как странная какая-то ситуация спасатели предупредили об усилении ветра и вот такой раз уж у нас мистическая пошла какая-то такая часть потом она закончится покажу вам фотографию интересную вы разбирали церковь в казани в татарии и значит вот такой... все хорошо. да хорошо сейчас я найду где этот храм что-то я не вижу фотку угу. вот храм вот этот вот разбирали и в основе храма всегда лежит камень такой и вот на, на камне вот такой видите вот в центре если приглядеться лик обнаружен, сразу же вспоминается история с иконой Казанской Божьей Матери, которая сыграла свою роль в 1612 году. И вот такой лик появился. Ну, можно иронизировать на эту тему, но я думаю, что верующие к этому серьезно отнесутся. И много всяких пошло вещей совершенно страшных, которые в общем-то раньше там не происходили в таком, по крайней мере, количестве. Вот в Ленинградской области девочка насмерть подавилась жвачкой в центре Москвы девушка погибла после покраски волос гидроперитом, обесцветила волосы. И, в общем-то, я так понимаю, что отравилась, но будет информация: семилетний ребенок утонул в котловане с дождевой водой в Урене. Нет, Нижегородская область. В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины. Но это не из багажника машины, это внедорожники, я так понимаю, задние. Это, ну дверца, да, пятая дверь велосипедист насмерть сбил ребенка в парке в Петербурге и на МКАД машину насмерть сбил депутат на велосипеде это депутат Боушев Владимир с Таганского совета Вон. в московском ховрине женщина пыталась убить десятилетнего сына молотком потом выбросил с в окно в общем такие страшные события и вот Жители Сочи возмущены поведением мэра Пахомова на детском празднике. Ну, там какие-то подарки он принес и бросил детям, сказал там, ну, собирайте. Ну, в общем, я вот посмотрел видео, ничего, честно говоря, плохого не увидел, если бы это сам плохой. Это можно истолковать как угодно, ну, так вот он с детьми, так, он, он не знает, как общаться с детьми, да, вот он решил так как-то... Скреативить. Да да. Да, да, да, да. Да, да, да, да. да, ну может и даже, не даже не и не не так. Не но, он, но он понимает, что с детьми надо так играть. Он нам в детстве был хулиганом. Ну, в общем-то, это нормально. Если бы вот это самое плохое, что они делали, то это было бы очень хорошо. Да. вот Если бы там подарки какие-то кидали и там на лопате блинами кормили, это, это в общем-то, ну, уровень воспитания показывает. Но все гораздо глубже и гораздо хуже. В Люберцах мужчин закопали на кладбище, требуя 30 миллионов рублей, то есть начались такие случаи вымогательства, и вот самый такой яркий, наверное, случай для России, пьяный стрелок, пишут, обиделся на соседей, был это в Тверской области, электрик. Из Москвы он, значит, был у знакомых на даче, оскорбился на высказывание, что он не служил в армии. Там решил доказать, что это не так. Взял ружье, и вот разные э, вначале давали 9 человек, погибло, а теперь э, вдруг говорят 8. Я не понимаю, как откуда девятый-то взялся. Все писали 9 человек погибло, теперь. Пишут, что 8. Самое забавное по этой новости, что он действительно не служил. Ну как да. выяснили потом полицейские. И вот э, сейчас уже вот Росгвардия пригрозила проверками, вооруженным дачникам. Ну что можно сказать? Одним словом я бы назвал, но я матом э, обязался не ругаться. Вот почему столько он мог застрелить? Ни одного, ни два, а девять человек что не было оружия конечно потому что они были не вооружены если бы они были вооружены у него бы ну ровно там на минуточку было время чтобы потом в общем то уйти в мир иной мы видели совсем недавно видео очень хорошее всем советую посмотреть налет на магазин в бразилии где три человека одновременно оказались вооруженными то есть налетчик забегает там руки вверх там деньги на бочку а три человека вооружены и причем ну я понимаю так они как-то, ну, наверное, имеют навыки очень серьезные. Потому что они даже его и спрашивать ни о чем не стали. Они его просто убили. Просто достали стволы и застрелили. Причем это очень жутко смотрится, конечно. Ну, то есть для слабонежного прошу не смотреть. Потому что человек просто ушел сразу с линии огня. был видно, что он профессионал. Достал из-за пояса пистолет. И из-за вот этих, как они там... Как они называются? Полки с едой, он просто убил его в голову. С телом, То с телом. есть, да, сделал. У него вообще шансов у этого человека не было. Он он бабах, ну и все. А после этого, что сделал человек с пистолетом? Он ушел. Он посмотрел, так все нормально, все. И, и свалил. То есть, хотя, если так вот присмотреться в принципе он мог уйти и, уйдя с линии атаки он мог уже уйти и, и, и даже и не стреляя в этого человека да или там ранив его но он предпочел так сделать но ну, это вот его как бы право наверное тут его судить люди умные пишут там бы уже полтвери не было если бы у них было оружие Вы понимаете что хулиганов единицы этих хулиганов перестрелять буквально один день Остальные все порядочные останутся. Да Вы нет, правили. да это все ерунда. Значит, мы сегодня оружие. мы сегодня расскажем про это еще, про оружие мы поговорим. Еще говорят по поводу того, что 8-9, 9, 9 нашли в багажнике. Он его повез, чтобы тот копал на него, он не копал. И поэтому он его тоже застрелил. Полиция Лондона задержала 12 человек в связи с терактом, который произошел вчера в центре британской столицы. Да, вчера там совершенно ничего не понятно. То есть кто-то на микроавтобусе выехал, там всех давил, погибли 7 человек 48 пострадали, пишут и тут сразу ИГИЛ взя э э взяла на себя ну взяло, наверное, не взяла э ответственность то есть э и э сразу же тоже все российские СМИ все значит наши партрабочие путинские начали рассказывать о том, что происходит, как страшно жить на Западе, да, ну, еще тут вот в германском приюте афганский мигрант убил российского беженца, ребенка убил, и тоже вот рассказывают, что туда ни в коем случае нельзя ехать, там очень страшно, и, значит, вот даже... Сейчас дальше об этом расскажу. Кадыров даже высказался по этому поводу. Это очень ну, весело, по крайней мере. Вот британские консерваторы приостановили предвыборную кампанию за терактов в Лондоне. Терезу Мэй раскритиковали за призывы к контролю интернета. Ну потому что сразу у человека старой формации, что возникает в башке? Ну давайте все возьмем под контроль. И тогда у нас все будет хорошо. Ничего хорошего не будет. Потому что информационный мир вас победит, только у вас будут большие проблемы. Если вы постараетесь в гармонии все это развивать, то вы сможете тогда выруливать ситуацию, а так нет. И вот э -э, либористы призвали к отставке, э -э, Трамп призвал отбросить политкорректность в борьбе за безопасность. Вот это сразу, вот политики старой формации, их прям сразу видно, моментально, все Политкорректность. Что нужно сделать, чтобы победить терроризм? Ну, создать еще 10 АНБ. Ну, что вот Трамп может придумать? Ну, давайте, вот есть, был там ЦРУ, был ФБР. Нужно победить, там было а, эту, террористов после значит, падения этих башен Близнецов. АНБ уже было создано, но его наполнили еще какими-то полномочиями, какими-то ресурсами. Потом оказалось, что это АНБ следит за своим собственным народом, за а, своими, а, так скажем, а, ну, как в советский период модно было, называть, сателлитами, да, своими сателлитами, там, Ангела Меркель прослушивают, да, потом всю эту информацию слили, и никому не было стыдно, потому что они воюют с терроризмом, это же с терроризмом они воюют, и никому в голову не приходит, что терроризм -то от этого меньше не становится, да, то есть, там, французы, мы не устаем, этот пример приводить, рассказывали о том, что нужно спецслужбы усилить, там, деньгами набить, какие-то кадры увеличить. Все это они сделали, что произошло. А дальше в мужик на автомобиле снес всю набережную вместе с людьми. Почему? Ну, потому что такие люди, они не, как бы, их спецслужбы не могут не идентифицировать, не выявить, не уничтожить, не ни посадить. Ничего они с ним не могут сделать. как мир устроен. И к нему нужно в общем-то, к этому миру сейчас привыкать и стараться использовать его во благо, а не во вред. И не бороться с ним. Владимир Путин выразился болезненными после теракта в центре Лондона, я думаю, при этом он вот так делал, потому что он, он должен Вате же рассказывать, как там фигово, там вообще страшно жить, а здесь вот все классно. И, и я думаю, что такие... Террористические акты, если бы они в не были следствием ну, деятельности каких-то террористов, они могли бы быть следствием деятельности спецслужб. И поэтому никто не сейчас в общем, не в состоянии проанализировать, вот сколько процентов деятельности спецслужб в этом террористическом акте. Когда говорят, вот они там сами по себе, террористы там что-то сделали, но ну, всегда рука очень часто чувствуется, да, все это настолько взаимное проникновение имеет, что порой трудно отличить спецслужбы от террористов и наоборот, террористов от спецслужб. Вот Кадыров призвал жителей Чечни ограничить поездки в Европу, потому что там так страшно. А еще он потребовал от Европейского Союза обеспечить безопасность чеченских беженцев. Да? Вот он так обеспечил им безопасность, что они убежали в невероятном количестве. Сейчас, в общем-то, пол Чечни, наверное, уже сбежало, да? И в Европе основные беженцы из России чеченцы. И вот он там им тоже хочет безопасность обеспечить, но, наверное, не против. Я думаю, что... Причем я вспомнил статью, которую Кадыров разместил там на всех своих сайтах. Она была написана в 16-м году, в 9... 28 -го числа, да, в 9 месяца. Он сказал про беженцев, здесь он конкретно говорит про беженцев, да, вот сейчас что их надо защищать и так далее. А тогда я цитирую, что он говорил, про, что считать этих людей беженцами нельзя, чтобы их так называть, нужны причины, причины для бегства. Какие для этого могут быть поводы, если Чечня самый стабильный развивающийся регион, если такой социальной помощи и поддержки нуждающейся нет нигде, включая и Европу. О как! Представляешь, вот там... Лучше, чем в Европе, но почему-то убегают. Почему-то бегут в Европу, а не в Чечню. Так что... Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Лондоне. Да, ну мы уже говорили по поводу того, что там можно прям смело погасить и даже и не зажигать, потому что, ну, вы видите, террористические угрозы и теракты, они постоянно то есть раскручиваются, угрозы все сильнее возрастает, да, Терактов становится все больше причем всех это устраивает вот дать говорим кран, что власти в европе не устраивает постоянная террористическая опасность да конечно устраивает то есть есть база по крайней мере очень четкая в современном мире почему чтобы обосновать почему нужно Сильное государство там, с военными да, там, самолетами, танками, полицией, собаками и всеми остальными. Почему за каждым должны следить, там должен старший брат и почему должна быть секретность. Самое главное это тайна, секреты, тайны. Потому что, ну, тайны – это крепостные стены, тирании, представляете? То есть, вот если не будет тайн, то мы узнаем, насколько они мелкие, насколько они неспособные, сколько они крадут и так далее. То есть, в общем-то, они нам ничего нового не скажут, но зато об этом будут знать все. Вот там, допустим, то, что это жулики и воры, да, тут в России – все знают, абсолютно, любую бабушку спроси, но вот дать какой-нибудь фильм, он вам не Димон, где ничего нового нет абсолютно, вообще ничего нового, даже более сглаженно, но это вызывает взрыв какой-то в сознании, нифига себе, вон они как живут, ну а ты что, дурак, не видел, что ли, как они живут, они живут гораздо лучше чем это показано, да, гораздо лучше. Но ну, я имею в виду с точки зрения денег, которые украли у нас. Но, тем не менее, вот такие вещи, они становятся шедеврами, и, и их должно быть много, таких шедевров, как вот тот фильм, он вам не димует. Ложный сигнал тревоги в Турине вызвал панику среди тысяч болельщиков Ювентуса. Ну, особый такой черный юмор, я так понимаю, двое молодых людей по пояс голые с рюкзаками забежали и стали там выкрикивать какие-то э, вещи про бомбу, в результате 1500 человек друг друга подавили. Ну, слава богу, не насмерть, я сразу вспоминаю тот анекдот, что э, русский турист э, в Хитроу отменил 20 рейсов да, и бросил на пол 100... 50 человек криком «Алла, я в бар!» да, вот. Это вот то же самое. То есть, они с рюкзаками выбежали, что-то прокричали, и толпа от них ломанулась. Это вот показатель. Ну, я так понимаю, что сейчас их там будут ловить, судить. Вернее, их уже поймали. Но это говорит о том, что, в общем-то... ну Страх, очень очень великий страх перед вот, терроризмом, причем, обратите внимание, в разных вариациях это в Европе проявлялось, то есть уже был страх перед терроризмом подобный, да, то есть перед ассасинами, когда слово ассасин на всех европейских языках значит убийца. То есть на всех европейских языках от слов значит убийца. И боялись все от короля там и до какого-то там, я не знаю, крестьянина. Все боялись этих самых ассасинов. Сейчас все боятся террористов. Вот. Вот и, да. Миша Ли пишет, куплю рифкоины дорого. Миша, можете заходить на сайт новых есть ссылка под видео и покупать их практически бесплатно. Вот в Орландо многочисленные жертвы, там какая-то разборка была, в США имеется в виду. Ну, надо больше информации, потому что полиция пока молчит, погибло пять человек. И я думаю, что завтра будет более точная информация. Вот. Пишут о многочисленных жертвах, неподалеку от университета, в общем, какая-то разборка произошла, но пишут, что это не теракт. И ряд арабских стран объявили о разрыве дипоотношений отношений с Катаром. И что случилось на самом деле? То есть вот Бахрейн, ну, соседи Катара, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, в общем, в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. И, в общем, теперь, я так понимаю, они приказали своим авиакомпаниям, то есть и Саудовская Аравия в том числе, не летать в Катар. И, в общем-то, это их общее решение, что они не будут никаких дел иметь. И вот какие же комментарии? были. Вот госсекретарь США прокомментировал, что Тиллерсом, что надо сесть за стол переговоров. Ну, то, что они должны были говорить. Но меня удивили комментарии России. Да, вот статья Лавров о решении арабских стран порвать ДИП-отношения с Катаром. Это комментарий. Это их дело. Потрясающий комментарий. Обратите внимание, в последнее время МИД России Кремль в лице Пескова все комментирует именно так. Это их дело. То есть, то, что с Саудовским принцем встречались на днях, там что-то решали, да, какие-то вопросы, совершенно неважно. Да? И Катар Путиным рассматривается, вы же понимаете, как стратегический партнер: 19% Роснефти продали именно им. Это им же продали 19%, целовались с ними в засос, да? а они там во всем остальном арабском мире, в общем-то, не в чести. И было бы понятно, если в Катаре там было шиитское правление, ну там сунниты. суниты. И странная получается ситуация, то есть официально сегодня, официально Саудская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и так далее провозгласили Катар ИГИЛом, Но это же официальное провозглашение ИГИЛом, да? ну, есть, они говорят, вы там э, Аль-Каиду финансируете, ИГИЛ финансируете, там этих финансируете, мы с вами дружить больше не будем, хотя мы брать по вере и, и по крови и так далее, и будем с вами, ну, чуть ли не воевать, и в этой ситуации очень как-то странно получается, да. Так что Лаврову как-то все-таки надо было бы прокомментировать это. Но я понимаю, что они ошалели, потому что они, наверное, к этому не были готовы. И они почему-то, вот сейчас показательно, что они не готовы вообще ни к чему. То есть любое, любое какое-то движение происходит, они к нему не готовы. Вот число жертв в Кабуле достигло 20 человек, там продолжают все взрывать. Турция лишила гражданства 130 человек, включая Гюлена и депутатов. Ну, то есть там продолжается тоже, что и было раньше, усиление власти Эрдогана. Он, если лишил гражданства Гюлена, то, в общем-то... Не, ну они и раньше сильно не дружили, раньше он требовал его выдать. Соединенным Штатам и я думаю, его бы вообще казнили, и, если бы, э, уда... ну, или посадили бы пожизненно, если бы Эрдоган его захватил. Но, в общем-то, нужно понимать, было три ветви, так сказать, три направления в... В развитии внутренней политики Турции первое направление – это э, кемализм, да, поддерживаемый многими военными и имеющий э, корни. И второе – это э, исламистское развитие, которое также имело два направления – это направление Гюлена и направление Эрдогана. Вот направление Эрдогана э, победило одновременно и кемализм, и вот направление Гюлена. Во что это выльется, посмотрим. Но мы видим, что часть и значительная часть населения Турции симпатизирует. И ошибка военных, которые год назад вышли, в том, что они Сказали не подтянули. сидите дома. Да, сидите дома. Это огромная ошибка. Оппозиция в Венесуэле осознанно провоцирует беспорядки, сказал МИД РФ. Да, видишь, как здорово. То есть МИД РФ ничего не сказал по поводу того, что с Катаром происходит, но зато э, говорит про оппозицию в Венесуэле. В Венесуэле происходит революция, и на называть ее беспорядками, ну это как, как минимум э, безответственно, да? потому что это не беспорядки, это революция, и у нее есть определенные признаки, поэтому... Что, что значит беспорядки? Ну, беспорядки это когда пьяная толпа там где-нибудь, я не знаю, в Соединенных Штатах, каких-то люмпинов, да, вышел там громит магазины выносят телевизоры, там что-то делают. У них нет политических целей ни одной. У них есть цель там схватить телевизор, там деньг добыть на наркотики и так далее. И это называется беспорядками. А это называется революцией. Потому что ставится четкая политическая цель. Свержение действующего режима, прежде всего. Ну и так далее. Пишут в чате, Витас Сантара пишет, перед своей конференцией... Путин, скажу, написано по-другому, всех разгонит жестко. Я вот предлагаю и на это сходить, посмотреть. Да. На то, как всех жестко будут разгонять. Пишет, мальчик, не надо революции, даешь правительству народного доверия. Как ты его даешь? Бери. Вот я согласен, не надо революции никакой, абсолютно согласен. И у нас есть два варианта, вы понимаете, только два. Первый вариант это жить и умереть с Путиным. Вот там, я не знаю, он может, Путин-то быть коллективный, он может меняться, сейчас Вова там загнется, будет какой-то там другой, может, дочь его будет, я не знаю, там, и как, как в Корее может оказаться, там завтра расскажут, что она самая лучшая всех времен и народов управленец, там, и все, и нет вопросов. И мы сдохнем с этим Вовой в разных вариациях. И, разный пол у него, может быть, нам скажут, что нужно обязательно девицу избрать президентом, и поэтому лучше дочери Путина, мы никого не найдем. Или другой вариант, да, вот есть один вариант, то есть он, он и, и другой вариант это революция. Никто законным каким-то а, для этой, в, в понимании этой власти путем нам власть не отдаст. А значит почему? А потому что власть у них нелегитимна. Законным путем можно отдать только законную власть. Ну, а если ты имеешь незаконную власть, как ты ее отдашь законным путем? Вот вопрос, как можно отдать законным путем незаконную власть? Для меня это вот загадка абсолютно. Да. Вот тут еще тоже Любовь Морган пишет. Пустая болтовня. Зачем вам это надо? Скажите о дальнобойщиках, о сельском хозяйстве. Говорите о народе и что делать. Гораз-таки а пустая что... болтовня, дальнобойщики и сельское хозяйство. Потому что невозможно зимой в огороде посадить огурец. Пока не будет у нас гнилой головы в составе верхушки правительства РФ. У нас вся рыба будет гнилая. В Чили вынесли приговор более ста сотрудникам спецслужб Пиночета. Это очень хорошая новость для вот тех сотрудников спецслужб, которые нас смотрят. Я имею в виду вам изучить этот вопрос, потому что, ну, у Гарта и Августа как бы к нему не относились. Я к нему, кстати, ровно отношусь, особо сильно там было в моем детстве обзывательство, самых свирепых людей обзывали пиночетами. Это было такое дело. Ну, может быть, потому что я жил в то время, когда пиночет правил, наверное, он меня сильно не пугает, да, потому что, ну, тогда был полпот, например, да, и когда сравнив Полпота с Пиночетом, но Пиночет просто ангел. Агнц. Да. Но э, те люди, которые в Чили живут, они так, как я, не думают. Видите? И как будут думать будущие поколения в России, я не знаю. Вернее, я знаю. Я думаю, что они будут думать как свободные люди. И поэтому те люди, которые сейчас лишкуют, э, так скажем, и злоупотребляют властью, выполняют преступные приказы, они должны понять, что вот... Прошло э, три, сколько? 44 года. Блин, 44 года прошло, и через 44 года 100 э, людям вынесли приговор. События 44 года назад произошли. Им говорят, слышь, пожалуйте в темницу. Многим, да. Поэтому я вот... Э, Нашим представителям спецслужб порекомендовал бы не быть безрассудными, потому что вот то, что они делали тогда, это полное безрассудство. Ну, на самом деле, так вот. Если они рассчитывали жить недолго, ну, может быть, если вы тоже рассчитываете, что вы там умрете через какой-то небольшой промежуток времени, ну, можно так повеселиться, да. А если вы рассчитываете жить долгую жизнь и быть счастливыми, то не надо, потому что здесь, в России все быстрее, вы же понимаете, и если там... Награда в кавычках нашла героев через 44 года, здесь она может найти через 4 года. Да? И не убежите никуда. Поэтому сделайте выводы, правильные выводы. Есть время, пока еще есть. У вас потом будет поздно. Журналисты узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО. Ну да, что там, вот видишь, Македония, Мишаль, Черногория сегодня вступила в НАТО, то есть это такая страшная, страшные такие новости о вступлении в НАТО, это жуть какая-то просто, все должны трепетать перед этим НАТО, я говорю, если бы не Путин, то НАТО бы сейчас уже не существовало как блока потому что мы все помним, как в 2011 двенадцатом годах уже никто не хотел никакого НАТО, все хотели э, не платить денег, американцам тоже это не нужно было, и, все. и если бы Вова не реанимировал эту структуру, то она бы и не существовала. А сейчас она оказалась полезной, эта структура, да? И вот, Лит... да. если бы не Вова, Литва бы не начала строить забор на границе с Россией да, представляешь, сколько всего работает вокруг этого кто-то забор проектирует кто-то там строит, у всех есть работа нужны стройматериалы кто-то выделяет финансы а вот э... вот этот э... ну это журналистское вот, это сообщество заявили об обнаружении якобы сбившего самолет Донбассе ЗРК БУК то есть сейчас вот с этим ЗРК БУК в общем-то все понятно но я вот говорю, я удивляюсь очень тем людям, которые ну, сомневаются в том, что Боинг малазийский сбил российский БУК да, с территории там, Нет, Донбасса кто еще мог да? они предложили версию, что это истребитель америка, ну, украинский да не истребитель самолета. ладно бы истребитель они предложили версию что это Су-25 который до такой высоты даже и не долетает не долетает раз повреждение несоизмеримо с ракетой воздух-воздух соответственно остается только наземное какой то ПВО Украины нет Наземных ПВО, да, насколько мне известно. Да. А Нет, есть, есть ПВО, Украины, конечно, есть. Но понимаешь, ситуация какая? Я вот верю самому себе. Я помню, как в конце июня месяца 2014 года я сидел вечером, что-то работал, там прочитал про БУК, который захватили эти ДНРовцы. То есть там они захватили БУК, но вот вроде как украинцы привели его в негодность и так далее. И я видел, как подаются в российских СМИ эти новости. Два часа ночи я позвонил Эдику, ну это я говорил, причем до э, сбитого Боинга. Да? И я позвонил и сказал, они хотят БУКом сбить Боинг. Ну не Боинг, а гражданский самолет, я сказал ему. После этого, 2 числа, и июня, июля месяца, можете найти это. Видео есть, его никуда не спрятали. Я говорю о том, что наверняка с территории ДНР буком будет сбит гражданский самолет с пассажирами, и что это будет провокация. Прошу Порошенко закрыть воздушное пространство. Причем в Твиттере пишу очень много по этому поводу. Тоже можно поднять и посмотреть. Воздушное пространство закрыли, я поблагодарил Порошенко, 11 числа есть, июль месяца, то, что я его благодарю в Твиттере, и потом его открыли, это воздушное пространство, и самолет был сбит, ровно через... Так сказать, две недели после того, как мы заявили о том, что в эфире откровенно заявили о том, что будет сбит гражданский самолет, будет сбить Буком, сбит Буком. И я спрашивал тогда Путина, что если для нас это было ясно, то почему для него было ясно. Потому что я уверен, что он не отдавал команду сбивать гражданский самолет что это было сделано из-под него, а, соответственно, он ну, выглядел как идиот, мягко говоря. То есть руководитель, который ничем не руководит, он выглядит как идиот. Тролли набежали по поводу того, что помашите ручкой, типа, вы в прямом эфире Потом начали говорить, это запись. Потом их начали наши соратники обзывать, что они дураки и сами запись. В общем, вы все в прямом эфире, вы все это поняли. Значит, я хочу еще сказать о том, чтобы вы подписывались на канал Артподготовка большими буквами, заглавными, латинскими. Ставили лайки под трансляцию. Если мы какой-то из передач в дальнейшем наберем 7000 лайков, мы покажем вам революционного кота, мы обещали. Значит... Уточни это тот канал где 130 тысяч подписчиков да тот да, канал где 130 тысяч подписчиков и который арт подготовка пишется за главными буквами арт подготовка значит делитесь видео в соцсетях задавайте вопросы в прямой эфир также у нас есть рифкоины такие благодарности соратникам то есть вы можете туда зайти ознакомиться там начисляются рифкоины за подписку по годам Пишут, что в МММ было 30% в месяц, у Мальцева 10% в день. Налетай. Да, действительно, налетай. Действительно, 10% в день. Вся проблема в том, что Мавроди строил пирамиду там на десятку, на десятку лет, а мы строим, а мы ничего не строим на полгода. Ну, да. То есть нам до революции осталось совсем ничего. А не, мы ничего, мы ничего не просим взамен. 2. В этом-то вся соль. То есть люди... Да, ничего да, люди, нас... люди нам давали деньги, и так мы же должны что-то, хотя бы дать обещание, понимаете, это тоже очень важно. Записать, обозначить, да. Также у нас есть на сайте адресная книга, на сайте 511.2017.org, где соратники, которые, ну на самом деле не то чтобы опасаются, не опасаются, она все равно запаролена, вы можете зайти, записаться, под, по, написать телефон, e-mail свой. Это также, кстати, для начисления Ревкоинов будет полезно. Координаторы региональных каких-то организаций, группы в поддержку кандидатов президента Вячеслава Мальцева, например. Можете записать свои координаты, указать коротко, кто вы, откуда вы, и мы будем про вас знать. Она запаролена, но как бы пароль вы понимаете, что можно взломать. Так, торопимся, потому что у нас новостей много. Мы немного. торопимся, и там в прогулках свободных людей есть телефон Надежды 8 95 32 11 17. С регионов, кто хочет выйти в эфир на канале Артподготовка, звоните с ней, связывайтесь, договаривайтесь. Вячеслав, вы президент России, как вы поступите с одним процентом нынешних руководителей? Ну, мы же говорили уже миллион раз, что пляжи Индигирки и Колымы их ждут открыты. Там солнечный Магадан. Ну, не сам Магадан, а там, предместье yeah, его, да. Сам Магадан и слишком круто для них будет. На Украине подготовить закон законопроект о свободном обращении оружия. Вот это очень хорошо. И это 5 баллов. Мы считаем, что это очень здорово. И вот нам рассказывают, когда о том, что сейчас, вот что вот там всех перестреляют, всех убьют. Я хочу привести пример вам только один. Я не буду, как криминолог, долго не буду рассусоливать на эту тему. Вот нам говорят, что в тех странах, в которых вводится свободное обращение оружия, преступность падает. Насильственные преступления падают на 48%. Но нам говорят, это везде так, кроме России. Потому что Россия это особое такое, там, про державность, про ментальность и все остальное мне вчухивает. Я привык цифрами работать. Так вот, есть одна страна, где русских может быть чуть-чуть поменьше, чем в России. Называется она Эстония, как это ни странно, да? В процентном отношении есть, вот, например, а, Ида вару, Варума, это а, Уезд, да, вот. Там в 2000 году русских было 69 и 54 процента белорусов. 2,68 украинцев 2,91 то есть все вместе почти 80 процентов сейчас более 80 процентов там русских украинцев и белорусов более 80 процентов там свободное обращение оружия что-то никто никого не пострелял абсолютно те же цифры что и по Эстонии в среднем вообще никак то есть когда не было оружия в Эстонии уровень преступности был чуть выше. Оружие появилось, уровень преступности снизился. Ничего там страшного не происходит. Причем в Эстонии, я говорю, огромное количество русских еще живет, не граждан. Поэтому очень сложно понять сколько. И что мы видим по числам, допустим. Вот в... Коэффициент убийств на 100 тысяч человек в Эстонии. Составляет 5,2, а в России 10,2. Да? То есть в два раза больше в России, чем в Эстонии. А живут одни и те же люди вот в этих округах. И если перейти через границу в Псковской области, то будет, в общем-то, это ну, то формально только установлена граница. Да? Там действуют другие законы. Все. Уровень преступности в два раза меньше, по крайней мере, по насильственным преступлениям. Так что, когда мне начинают вот рассказывать всякую чушь, я в эту чушь не верю. Потому что я вижу как бы четкие цифры. Не кто-то там умничает, а реальные цифры, которые говорят о, о том, что наличие оружия у людей снижает преступность, да? А самое главное, что наличие свободного обращения оружия, наличие оружия у людей не дает властям вестись абсолютно нагло, так как они ведут себя здесь сейчас. Хотя, честно говоря, 6 миллионов стволов, которые сейчас на руках в России, это все равно больше, чем у Росгвардии, армии, полиции. ФСБ, ФСО и так далее. Представляете, то есть вот даже сейчас, не имея никакого фактически оружия, там, кроме охотничьего, наш народ имеет его все равно больше, чем э, все силовые структуры. А, об этом надо задуматься. Я думаю, поэтому Росгвардия сейчас там и пытается что-то отобрать у кого-то. Крымчане смогут ездить в Европу без виз. Ну молодцы, что можно сказать, повезло, вот показывает, рассказывает, как получить паспорт этот, то есть нужно съездить в Киев, там получить паспорт, и потом можно совершенно спокойно ездить без виз, я думаю, что те, которые Крым наш, они очень быстро излечатся, как только поесть, я думаю, что из Крыма вот сейчас... С этими паспортами уедет столько народу в Европу, что там может оказаться, что в Крыму и не останется никого уж, кроме татар, но они просто потому что прикипели к этой земле, они там руками и ногами в нее вцепились, и, и может они бы хотели уехать, но не могут. Да? Экс-глава библиотеки украинской литературе приговорили к четырем годам условно за экстремизм да, но они не знали как с ней разобраться с Шириной и вот Наталью Ширину приговорили они к четырем годам что в общем-то ее как бы ни к чему не обязывает, но будет судимость я не думаю, что она будет совершать какие-то преступления она и до этого ничего не совершала ну вот нарисовали КНДР назвала испытание США по перехвату баллистических ракет бледным. Представляешь, это те самые сказали, которые до этого сообщали о том, что КНДР победила в чемпионате мира по футболу. Космонавт КНДР высадился на солнце. На солнце. Ночью, Помнишь, как в анекдоте, когда полетите на солнце. думаешь, да мы же сгорим. Ночью полетите. Вот так и здесь. И вот они теперь... Говорят, что это нет. Никакой противоракетной системы нет. Но могут проверить, я думаю. Москва требует объяснений. США включили россиян в корейский санкционный список. Да, ну видишь, теперь еще видишь корейский список. Посмотрим, ну, туда, кстати, Роснефть попала, я вот говорю, я не могу понять, почему Роснефть попала в список по Корее. Ну, и, и, и, то есть, Сечин хочет даже там что-то ухватить, там, представляешь, абсолютно нищие люди, у которых нет ничего, и туда все равно дай там, кусочек. Представляете, сколько он хочет с нас, если он с корейцев, с бедных, которые, которым жрать нечем, все равно что-то хочет. Мальцеву хочется верить, но много вопросов. Да вопрос всегда есть. Глава Пентагона в очередной раз упрекнул Китай в милитаризации. А лучше знать, а не верить. Верить это очень хорошо, да нет вопроса. но лучше знать. Да, то есть видишь, Китай с Пентагоном никак, они и по островам по этим не могут договориться. Ну в смысле не с Пентагоном, с США конечно, но вот все-таки там американское присутствие очень... Сейчас сильно чувствуется, особенно в связи с КНДР. И Асад заявил, что Трамп проглотил большинство предвыборных обещаний. Он еще про Путина ничего не сказал. Путин вообще всех проглотил. И предвыборные обещания, и все, и бюджеты, и Обещаю все. Вам переобещать, да. Да. А вот советник Путина рассказал о модном в США русском акценте. Да, я сразу вообще... То есть там дети играют в Путина, он сказал, да... И мне я, я думаю, что они не, не, игра, не играют в Путина, да? что там просто как в определенной э, песне Высоцкого, да? Помнишь? когда а в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов мы на роли предателей трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. Так что Трусов и уты и предателей Тоже в общем-то как-то в детских играх а, Имеют да? Я помню У нас Как-то маленького мальчика Одного все время заставляли быть Гитлером, а он не хотел, так что ну, я ну, уверен, что и Путиным там тоже заставляют кого-то быть. Путин сказал, вмешавшиеся в выборы США хакеры могли быть американцы. Да запросто они кем угодно могли быть. А, как в этом, Помнишь, а может Страус злой, а может и не злой, а может это дворник был. Он шел по сельской местности к ближайшему Орешнику за новой метлой. Но я думаю, что то важно же, не кто хакеры по национальности откуда они работают, а в чьих интересах они работают, да. Кто им заплатил, они же, если бы эти хакеры залезли в банк и украли денег, они были бы интернационалистами, мы же понимаем, да, а вот э, они же выборы подделывали, и поэтому тут важен вопрос, в чьих интересах они это делают, они же не бесплатно это делают. Нет, я допускаю, что есть какое-то количество хакеров, и мы их, кстати, знаем, дружим с ними, которые часто действуют просто из удовольствия. Из одного только желание трудиться. Это, как Ленин говорил, коммунистический труд. Не, -за, день... не за деньги не из чувства долга, а из одного лишь желание трудиться. Вот они трудятся из желания. Но здесь совсем другая ситуация. И Путь, Путин, извини, очень интересную вещь сказал. Он заявил, что я предлагал Клинтону рассмотреть вступление России в НАТО. Представляешь, то есть это вот э, то, то самое. Сейчас вот он сказал, и я вот даже э, написал твит: что расскажите об этом вате, расскажи об этом Вате, которая считает себя непримиримым борцом с НАТО. То есть он хотел в НАТО, потом что-то там не стало получаться. Нет, понятно, что там многие на дыбы стали, но эту ситуацию можно было бы проломить. Но он это не стал проламывать ни в коем случае. Почему? Ну, потому что его устраивал, как бы, вот такой баланс, если можно так выразиться. Но этот баланс никак не связан с международной ареной. Это баланс внутри страны. Он может играть на определенных чувствах тех, кого называют ватой. И, в общем-то, у него достаточно это ловко получается. Песков сказал, Путин и Дадон обсудили высылки дипломатов. Да, я представляю, как они обсуждали. говорит, ну ты чё ж, ну, ну заплачено столько, а ты чё э, могу, они а вот... Ну да, вот обсудили. Это, это был как раз там, на этом мероприятии в Питере. Президент РФ Владимир Путин испытывает в Петербурге моральное облегчение – в этом глава государства признался в ходе беседы с писателем Даниилом Граниным. Да, тут вот видишь, он душевное облегчение испытывает. Я в Твиттере написал, вот и не грузи душу, сними с нее грех, уйди в отставку, пока не поздно. В общем-то это, если он испытывает в Питере душевное облегчение, ну надо там и жить ему вот, в своей квартире, оставить все эти дворцы. В которых он чувствует такое напряжение душевное, и облегчить душу совершенно спокойно. На его месте, вот честно говоря, мне когда говорят, вот будете ли вы Путин мстить, ну если бы он взял котомку, пошел постригся в монахи я думаю, что даже его и трогать бы никто не стал. Ну так вот, есть у него путь, пока он еще остается, один вот этот путь, да, а дальше я не знаю, дальше я думаю, что он уже нигде не укроется. Пока и... не потекла кровь революционеров. Да, и вот с Данилом Граниным, ну Данил Гранин такой сейчас придворный писатель, ну может потому, что он старый совсем, может быть. Он всегда, честно говоря, помню в юный год, в детстве взял тогда его произведение «Иду на грозу». Я очень любил все связанное с авиацией, я так и не дочитал, мне было скучно. Иду на грозу Гранина, мне было читать скучно. Я без всякой скуки читал «Воскресенье Толстого», да, обычно у людей наоборот. И здесь, ну, во-первых, потому что это произведение, которое было написано таким журналистским языком. Не языком писателя, а языком журналиста такого. Причем, который пишет для каких-то детских изданий такой язык менторский, поучающий такой вот он. Не нравится мне, может быть, я предвзят к нему, потому что вот он там Вову любит, да, я больше Бондарева люблю, который Вову не любит. Путин рассказал о душевном облегчении при возвращении в Петербург. А да, это уже это мы сказали. А еще американская телеведущая. Путину нравится, когда ему бросают вызов. Это Потому что ему еще нормальный вызов не бросали. Поэтому ему и нравится. Когда бросит нормальный вызов, он так разонравится сразу. Вот Рассказал о встрече с Флином. То есть его вот советник по национальной безопасности, которого обвинили в том, что он там встречался с послами, перезванивался и так далее. Я имею в виду с российским посланником, с Кисляком и так далее. Вот. И который ушел из администрации да, вот этого Трампа. Он, оказывается, был два года назад в России. И, оказывается, присутствовал там же, где присутствовал Путин. И они, оказывается, даже говорили. Ну, Путин говорит, не помню, о чем говорил, и вообще практически не общался, там все так было быстро и так далее. Я произнес речь, затем мы побеседовали, потом я поднялся и ушел. И что? А, а как по-другому он там, если Киссинджер приезжает, он с ним спать в постели, ложится, я не понимаю, что должно было? Я произнес речь, зачем? Затем мы побеседовали, потом поднялся и ушел. Ну не знаю как-то. Я, меня Путин лично не убедил, хотя я не думаю, что там действительно что-то было такое, какие-то заговоры с этим Флином, потому что ну, еще ничего понятно не было, это он когда был, но я представляю, как он не убедил американскую прессу, да, если он даже меня не убедил. И вот Путин заявил, что 17 лет у власти на нем лично никак не отразилось. Зато отра... Конечно, да, отразилось на ты нас ты и отразилось на всей России. Представляешь, на Путина не отразилось, какой молодец. Вот он и это все-таки показательно. Вот ты знаешь, все-таки отразилось. И отразилось, знаешь, в достаточно худшую сторону. Он стал. Вот бывает не уверенные негодяи, а бывает уверенные негодяи. И вот он стал увереннее гораздо, представляешь. То есть, если раньше он что-то творил, э, такое непотребство, и вбросит его, и смотрит, а что, какая там будет реакция. Когда он понял, что реакции нет, когда он понял, э, что все это остается безответно и безнаказанно, он изменился очень здорово, он стал уверенным таким в себе. И вот он бы раньше никогда не сказал... По поводу, что это на нем никак не отразилось. Он бы, говоря про 17 лет, про себя тогда сказал бы в последнюю очередь. Не потому, что он себя не любит, а потому, что ну так положено. Он делал то, что положено. А сейчас он делает то, что он хочет. И это очень сильно отразилось на нем. Путин не должно быть сомнений о развитии России, России демократическим путем. Да, вот видишь, это... Если кто-то сомневается, говорит, что вот он... Я хочу сказать, что Россия развивается по демократическому пути. Демократия – это власть народа, вообще-то. Это, безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. То есть, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Помнишь, это как у Шандоровича, когда он там прикалывался в учение Маркса верно, потому что оно Маркса. Вот так и здесь. Потому что Путин сказал, это всем советую посмотреть Жопа Хенка. Такое вот произведение очень классное. 7 минут или 8 идет. Посмотрите, погуглите, очень мне понравилось. Вот там тоже, почему это верно. А потому что это Хэнк сказал. Вот Путин это сказал, сказал да. да, кто, кто. Никто не может опровергнуть. Путин сказал это истина в последней инстанции. Путин рассчитывает на появление новых масштабных проек проектов в Арктике с иностранным участием. Ну, никакого иностранного участия там, конечно, не будет. А будет там, в общем-то, то, что, ну, то, что был всегда. То есть, те деньги, которые украли здесь, они прошли по большому кругу и вернулись оттуда уже как иностранные. То есть ино иностранные инвестиции, мы очень часто это проходили. И вот назвал также он слухи о якобы наличии у России компромата на Трампа ерундой. Такой вот ерундой. Говорит, на самом деле я уверен, что, что какая-то информация, дым без огня не бывает. Рекомендовал США не учить Россию жить и перейти прямым выбором в США. То есть, он показал пример всем, видите, какие демократические выборы, демократичные в России, а вот в Америке не демократичные выборы, и поэтому так все плохо. Там в Америке страшно плохо, да, там страшно жить. А здесь так хорошо при Путине, вообще кайф там. Завтра вообще реновации начнут людей брать из старых, этих халуб, до да, хрущевских, и переводить в дворцы, прям буквально рядом с Путиным в Новоогарево будут селить там, да. ну, может быть, не совсем в Новоогарево, может, чуть подальше. Чайка заявил о попытках Браудера инициировать возбуждение уголовного дела про него, против него, и рассказал о причинах нападок на его семью, и оказывается, вот какая причина нападок того Уильяма Браудера, который, значит, вот с Магнитским вместе трудился, да, оказывается, цитирую это потом, мотивация очень проста, показать, что и бизнес-сообщество в России, руководство России, в частности, правоохранительные органы коррумпированные, и дискредитировать Россию через это. А раз через это можно дискредитировать? У них система коррупционная. Более того, не дать нам расследовать уголовное дело по Браудеру дальше. О, как оказывается, представляешь? То есть, следователи, которые расследуют это уголовное дело, уже, я не знаю, сколько лет они там расследуют. Ну, с каких-то 2000 там лохматых годов. Они не могут его расследовать, если вдруг Браудер потребует привлечь чайку уголовной ответственности. Там, за рубежом. Какая связь -то? Я вот этого не понимаю. Какая связь? И я так понимаю, что мотивация у Браудера очень простая, действительно. Это никакого бизнеса, только личное. То есть, настолько он ненавидит всех этих чаек, что я думаю, что блин, он пойдет, ну, если не до конца, то, в общем-то, близко к этому. А вот Чайка как-то должен выкручиваться. А вот глава Роснефти назвал цели антироссийских санкций. Это тоже. Это вот они сегодня просто первые такие выдают. Это Сечин говорит, послушайте, Сечин с яхтой там какой-то за триллиарды там со всеми делами. Он говорит, я в поте лица тружусь, пытаясь увеличить капитализацию. Она составляла 93 миллиарда, затем кто-то решает наложить санкции, и моя капитализация, плод моих усилий падает до 62 миллиардов. И интересно, а цена на нефть, которая, собственно, и обеспечивала такую капитализацию, это плод усилий Сечина, что ли? То есть, Сечин вот трудится хорошо, цена на нефть растет, да? Это вообще маразм, Сечин будет трудиться хорошо, цена на нефть будет падать. Ну, логично, значит, он выпускает больше нефти, ее продает, значит, конкуренция растет и цена падает. И вот то, что он сказал, я вообще, честно говоря не понял, но я понял, что он даже сам не понимает, что он там просто не нужен. Вот, Сечин, ты можешь забить и вообще ничего не делать по Роснефти. Даже на работу не приходить можешь. И там все будет работать. И работать лучше, чем сейчас. Угу. Да. Сейчас Усманов объявил победителей конкурса про мемов про Навального. Вот сейчас я покажу один из этих. Подожди, где они? Так, так, так. Господи, не могу понять, куда они восемь Я что-то не могу найти. А, вот вот такой вот вот, видишь, вот шахмат тут вот такой вот. Это вот победила вот такая хрень. Представляешь? Вот такой вот победил. Вот вообще у людей абсолютно нет вкуса. Но самое главное. Володь! А где тут? Я не могу. Самый главный, который победил. А, победил, вот он. Победил, победил. Все, вот. Вот Я это спасу. вот. Вот этот тоже победил кунг фу панда 2. Вы представляешь. Самое главное, что уже есть хэштег панда. Да? Помните времена, когда боролись с Януковичем, был хэштег панду get». То есть, панда это банда. И вот этот человек и его там все сообщество, они даже не поняли вообще, о чем намек. Вот в роли панды нарисован Усманов. То есть, он нарисован в роли банды, в роли вора и жулика. Потому что панда это воры и жулик. Сейчас, так сказать, после вот украинских событий Панда это в понимании информационного мира. Воры жулик, Там Панду Гэть, да, и мы, Панда Янукович, да, и вот он тоже. Как а... говорит наш известный министр иностранных дел, дебилы. Дебилы, да. Вот такой вот у него победитель конкурса. А представляешь, как счастлив тот победитель, который подразумевал одной, да, еще за это на айфон дали. Голикова рассказала о правонарушении... О нарушениях по исполнению бюджета на 700 миллиардов рублей. То есть, ну, исходя из этого, в общем-то, всех надо посадить. А еще предупредила бы к краткосрочному эффекте повышения пенсионного возраста. То есть, видишь, что-то они... Можно на каждую новость говорить. Да, как ладно. Нет, как-то она... Странно, они, они иногда такие вещи вбрасывают, что очень сильно удивляешься. Думаешь, ну, на чьей они стороне, на стороне Путина? Ну, наверное, нет, не совсем. Депутаты Госдумы поддержали назначение Набиулина на пуст главы Центробанка. То есть, ничего не будет меняться. Вице-губернатор Владимирской области стал фигурантом уголовного дела. И вице-губернатор Курской области задержан по подозрению во взятке. Володина друзей защищает? Ну, не только. Вообще, просто там сейчас замес идет. Это как та змея, которая кусает сама себя за хвост. Уже бьются все со всеми просто за куски, которые падают. То есть, если кто-то может кого-то посадить, то есть, у нее есть прихват хороший там, а, кто-то с правоохранителями дружит, кормит их и так далее, то они сажают легко и, и, и в общем-то, освобождают какие-то куски, которые потом делят, потом дружат, а то еще больше, потом приходят какие-то другие правоохранители, уже здесь, может, менты там пришли, там ФСБшники или как-то там еще кто-то, там ФСОшники какие-нибудь, посадили этих, в общем, ну все как всегда. Роскосмос назвал сроки, запуска Союз-5 с Байконура, это 22-й год, то есть такими они, и по этому поводу тоже высказался Рогозин, там он, правда, запуски на 21-й год отнес, почему так, потому что они видят, ну что, думают как, все равно за эти слова отвечать не придется. Так далеко они не смотрят, когда до 22 года, им, им совершенно пофигу. Значит, вот э, арктический танкер-газовоз получил имя погибшего Кристофа де Маржери. Представляешь, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это просто герой капиталистического труда де Маржери. Надо было написать герой. Это да, да, вот я написал. В твиттере «Кремлевский аноматет развлекается, небесному уже осталось назвать айсберг снегоуборщиком». Ну, то есть, да, кто-то есть э, по, э, так сказать, представлению древних там на, на небеси, кто дает название, вещи называют своими именами. Да, и вот, э, а здесь какие-то кремлевцы влезли там на танкер сказали «Демаржери». Ну, наверное, там кто-то сказал «Ну, будь посему». Я бы, например, на газовозе до маржери не стал бы. Даже близко к нему подходить бы не стал, потому что это уже, уже может кончиться сразу же и плохо. Так. Вот две новости относительно газа. Китаю больше не нужен российский газ. Это пишут во всех китайских СМИ. То есть они свой там этот лед нашли, да, газовый. Плюс еще американцы подписались поставлять Китай сколько угодно, и, кстати, и в Европу тоже. Но, в общем, газ никому не нужен. Надо напомнить, что 130 этих миллионов кубов, миллиардов, вернее, кубов России поставляет Китай. То есть, ну, это четверть. Почти чуть-чуть. поставляла. Да, поставляла, да. Поклонская объяснила отсутствие мужа в декларациях о доходах. Говорит, вот э, вроде был мужик, за которого хотела замуж, а потом замуж не вышла, поэтому в доходы его в эти, в, э, не записала. И все казалось бы, ну нормально, что это? Личная жизнь каждого спортсмена и не имеет никакого значения. Но когда она шла на выборы, она писала везде, что она замужем. Да, про какой да не она про какой, ни про какой гражданский брак не говорила, то есть она писала, что она замужем, она давала интервью и говорила, что она замужем и так далее, то есть она гавайными словами, да? а теперь она говорит, да и у нас что-то не получилось, ну мы не против того, что получилось или не получилось, мы против того, когда люди врут, а она это делает регулярно и не только по этим вопросам, но и по всем остальным а это очень некрасиво, поэтому, ну, мерзко это. А вот Минтруде заявили о снижении числа официальных безработных. Ну, они тут не соврали, действительно, официально снизилось, потому что никто уже и не хочет, чтобы регистрироваться в качестве безработного. Ну, нифига, чтобы те 30 копеек заплатили. Там одних бумаг больше натаскаешься, ботинок больше стопчешь Сейчас тогда посмотрим еще быстренько. Вот в Новороссийске избили пришедшего подать заявку на митинг активиста. Сейчас я вам покажу, в общем-то, фотографию. Так, так, так, вот. вот такая фотография. Значит, получилось это. На 12 июня пришел активист, которого зовут Николай Ежов, подать заявку, как говорят, его вначале в администрацию не пускали. Представьте, а потом какие-то два человека, которые там тоже были сказали, что они тоже активисты и помогли ему зайти в администрацию. Там его в этой администрации эти два человека, говорят, избили, а потом его еще забрали в полицию. В общем, все, все как положено. То есть, вот он сейчас... В отношении него протокол за мелкое хулиганство составлен. И заявили, что его никто не избивал. И ему назначено административный арест, назначен в в сроком на 5 суток. Так что видите, как хорошо. Пришел подать заявление получил пять суток. Да, так, да. Не, не, давай мы это завтра, а мы да, там, завтра у нас времени нет, вопрос. мы про революцию поговорим, потому что очень много новостей связано а с революцией, революцией да. А, да, революция. мы это поговорим завтра, сейчас я быстро. Вот единственное, скажу, сотрудники общественной палаты на, пожаловались в полицию на визит оппозиционеров в Саратове, представляешь, то есть э, э, пришли Окунев там с командой над фотографией будет показать. Что-то я не вижу эту фотографию, а уже времени нет. Вот, они пришли в общественную палату, и там их не хотели вначале пускать, потом с ними не хотели разговаривать, потом все-таки с ними стали разговаривать. Вот так это выглядело вот. И, а потом на них написали заявление, что они там безобразничали. А безобразие заключалось в том, что они пришли в общественную палату. То есть, если ты приходишь, ну, каким-то количеством людей в общественную палату или в любую другую ä, государственную организацию, да, и, ибо общественная палата это не общественная организация, а именно государственная в самом худшем понимании, потому что общественники, которые там сидят, они никакие не общественники. То есть ты приходишь, то значит ты вот уже наруш... нарушаешь. А, так, сейчас я посмотрим. Вы ревкота не видите, а я не вижу 7 тысяч лайков. Так, ну, давай, все тогда. Не, вот я прочитаю, что здесь эксперты приравняли российскую модель здравоохранения к африканской. То есть специалисты, которые занимаются значит, охраной здоровья, считали, что в России, как в Африке, здравоохранение. Вернее, его нет ни в России, ни в Африке. И вот при таком раскладе Роскосмос вы помните анонсировал этот проект про полеты там куда-то в двадцать втором году какие полеты когда, когда даже некому лечить и вот очень хорошо Роскосмос под его заявлениями подвел черту Маск и все остальные ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверов с грузом для МКС если вы помните груз для МКС возили прогрессы. Да? Но эта эпоха закончилась. Почему? Потому что в 10 раз дешевле возить на Фелконе. И мы об этом говорили, если вы помните, причем говорили наверное пару лет назад уже, что как Роскосмос, вы меня спросили, когда сдохнет, я сказал, когда начнут грузы возить дешевым способом. Вот он, все началось. Так что Роскосмосу можно расходиться. Всем св... Все свободны, всем спасибо. Вот. И... Так, ну все, так, давай тогда, наверное, сегодня у нас гости, да, хотелось бы, чтобы... Я тем временем, пока гости да. усаживаются, расскажу о том, что подписывайтесь на канал Подготовка. Да, да, так, тогда стульчик даю, ага, можно? Подписывайтесь на канал Арт -подготовка", большие да, заклабные латиницы. Да. делитесь видео с кнопочкой поделиться угу. ставьте угу. лайки если в прямом эфире мы наберем 7000 лайков мы вам покажем революционную зону да. также у нас появилась адресная книга на сайте 5112017.org в которой вы можете оставить координаты о себе они закрыты и поэтому видят только те люди у которых есть пароль также в прогулках свободных людей появился телефон тридцать два ноль пять одиннадцать семнадцать телефон надежды для тех, кто хочет выйти в эфир канал подготовка с передачей новости региональные. Как, как это ни странно, да? Вот те люди, которые здесь у нас присутствуют, это участники общественного движения, вот, или как его назвать, нод да, в, в прошлом. И они вот попросили меня предоставить им эфир. Я предоставляю совершенно э, с радостью. Да почему? Потому что ну, у них какие-то. Ну, есть что, что сказать про НОД. Может быть, они для НОДовцев выглядят не традиционно, да, но, ну, но тем не я менее, знаю, да. Они сами про себя расскажут. Да. Вячеслав, давайте дадим слово. Да. Благодарю, Вячеслав Вячеславович, за предоставленную возможность немного поболтать. Угу. Дорогие сограждане, для того, чтобы избежать подставы и проблем со стороны Федора Евгения Алексеевича, депутата Госдумы от «Единой России», его антисемитского окружения и чтобы он не, затаскивал, не затаскал меня по судам и не было проблем с прокуратурой я сразу предупреждаю, что будут пускать в свои речи некоторые предположения тем не менее у меня есть видео доказательства о моих слов хочу обратить внимание общественности наслед... ну, простите, значит понимая, что потенциал движения НОД с собой во главе практически исчерпал себя, Федоров планирует достичь лимитета, а это главная задача НОД при помощи религиозно-нациалистического движения Хочу обратить внимание общественности на следующие мероприятия под ГИДНО. Помощники депутатов Федорова Маркс, Гадатова и Дмитрий Молев являются организаторами автопробега под названием «Большая Россия». По задумке это должно быть похоже на крестный ход с иконами. Планируется проехать по всей России на личном автотранспорте при поддержке местных органов власти и впереди колонны вести икону. Эта акция задумана для превращения общественной организации НОТ религиозную секту. Вообще Федоров использует всякую возможность для того, чтобы внимание граждан, отвести внимание граждан от насущных проблем, обвиняя кого угодно. Другие национальности, другие национальности государства, госдеп США провоцирует их граждан на гнев и ненависть и постоянно назначает врагов России. Госслужащие у него поголовно стукачи, коллаборационисты и негодеи, министр правительства взяточники и коррупционеры, а он член Единой России белый и пушистый. В своем последнем видеообращении Федоров называет чиновника Иганяна стукачем и негодяем, подчеркивая национальную принадлежность несколько раз. В НОДе вообще принято поминать недобрым словом армян и евреев, подчеркивая их деструктивно разрушающие отношение к России. Так что упоминать чиновника армянина несколько раз негативно в свете Федоров дает сигнал своему окружению и провоцирует его, разжигая ксенофобию. Помощник Федорова Андрей Коваленко объявляет все политические партии, работающие на Лондон, хотя сам возглавляет политическую партию. Называет партийную деятельность пережитком, а сам является председателем Совета партии «Национальный курс». Кстати, другая помощница Федорова, трампоманка Марии Катасонова является членом партии Родина. Федоров, его помощники ближайшее окружение, постоянно выступают в обращении, допуская антисемитские Человеконеновические, националистические, шовинистические высказывания Разжигая ненависть между народами России Недавно они сняли ролик, где посчиталось допустимым Показать ритуальное сожжение моего сына Взрыв синагоги и глумление над равином и его внешностью Открыто призывают уничтожить иудаизм И согнать евреев в гулаги Пусть лучше снимают, это мое же отношение, чернуху какую-нибудь Попробовать себя в порноиндустрии, индустрии Они вещают с трибуны Государственной Думы Федоров и его окружение говорят о возможной крови, которую нужно пролить, иначе результата не достичь. Постоянно идет подготовка к выступлению оппозиции. Каждый нодовец должен быть готов выйти на улицу для борьбы с оппозицией. Для Федорова кровавое воскресенье – лучший вариант развития событий, чтобы произвести свой националистический переворот. Я спрашиваю себя, если они, Федоров и его друзья, зоологические шовинисты, придут к власти, что можно ожидать от этого 40 миллионов россиян, дагестанцев, чеченцев, армянам, евреям, якутам и татарам и другим народам? Нас ждет нелегкая судьба, если эта банда не будет подавлена. Очень нужно, чтобы Конгресс народов Кавказа, Союз Армян, Российский Еврейский Конгресс и товарищи Федорова по Госдуме обратили внимание и пресекли его деятельность. Ну нужно вывести Федорова и его банду на чистую воду. Спасибо. Я думаю, власти они не придут никогда. Они не для этого там, там сидят, чтобы прийти к власти. Спасибо. Да. Но вы все-таки расскажите про Нод, пожалуйста. А... Представьтесь тоже. Меня зовут Олег Александрович. Ну, э, Чурсин моя фамилия. Э, к Ноду, естественно, я имею отношения опосреденные. Так получилось, что близко я с ними познакомился, когда они попали э, в очень тяжелую ситуацию в прошлом году, в октябре. Когда была объявлена акция «Георгиевская ленточка», естественно, все нодовцы вышли с этой акции, но между делом они и взяли с собой соответствующие агит-литературу, плакаты, вот, ну и, естественно, борьбы с коррупцией. С коррупцией, там у них и вопиющий случай по поводу внедрения их генплана, вот, кто-то из участников вышел с этим Плакатом. Естественно, была команда местной полиции их скрутить два эпизода. Я, насколько помню, у нас было пять дел по административным правонарушениям. Их фактически руководитель, тот, который Федоров, просто-напросто бросил. бросил. Я, как юрист, вызвался бесплатно защищать их в суде. Конечно же, первым инстанцию мы проиграли. Все, каждому объявлено было наказание в виде штрафа в 30 тысяч. Вот. Естественно, мы вышли уже в апелляционную станцию. Мы, нам удалось добиться справедливости. отменены были все до единого решения. Насколько я помню, уже и многие пересмотрели после этого случая, те участники, кому инкриминировали то наказание, отношение к НОДу. Насколько мне известно, Леденева уже больше никакого отношения не имеет к НОДу тоже, да? Вот, то же самое. Вот, вот такой вот случай. Что касается меня, естественно, я всегда во многих, может быть, оппозиционных СМИ позиционируюсь как участник СЕРП. СЕРП ноты это две разные структуры. Если СЕРП считает себя радикалами, то я и к ним, в принципе, имею опосредованное отношение. Я единственное, что только помогал им, юридически сопровождал в проведении их всевозможных акций, чтобы, скажем так, не более мелкого хулиганства дальше не заходило. Ну, когда я с ними порвал, а порвал я уже окончательно 8 февраля с ними, видимо, они пошли дальше. Вот яркий тому пример 27 апреля нападение на Алексея Навального. Ну, собственно, все. Mm -hmm. Хорошо. Спасибо. Тогда... Что, наверное, закончим? Еще тогда у нас люди здесь. Спасибо, что вы к нам Спасибо. пришли. Uh -huh. да. uh -huh. А, еще? Можно я зачитаю? Ну, Зачитай. Давай. Зачитай. И скажи, почему маска? Маска это так называемая, так называемая маска Пеппы. Это, это такой американский... Символ борьбы с коррумпированным истеблишментом, желающим забрать и запретить свободу слова населения. Так вот, сейчас я пошучу, а потом расскажу интересную историю, которая произошла недавно. Так вот, э, не пугайте, сейчас я... Поближе Да? Поближе. Вот смотрите. Угу. Болт. Это не просто болт. Это Болт Хаоса. По велению Кека, ну, не, не, не удивляйтесь, я так шучу, пользователи поймут. Так вот, это Болт Хаоса. По велению Кека через меня он был материализован в реальный мир. Болт это миметическое супероружие, позволяющее черпать безграничные объемы магии мемов из коллективного бессознательного человечества. Кек возложил на меня сакральную миссию передать Болт Вячеславу Мальцеву, Шадилай. Спасибо. Скажите. Что? Ну, что, что нужно в таких случаях ну, говорить? Положите. Положите, да, вау. Крутите его куда надо. Да, это хорошо. Пишут в чате жаба здорово. Многие знают, что такое Пеппо и Кек, и э, весь это. В Америке это очень популярно. У них там борьба идет с... Э, эти, маркси, они их называют марксистскими властями, которые до Трампа были. Не знаю почему, но они почему? так считают люди. <свят> либералы. Так вот, ну, всорожь, с хорошей точки зрения либералы, которые не хотят, чтобы там им навязывали э, образ жизни с гендерными всякими политиками и другое вещь. Так вот, не так давно, точнее в конце 2016 -го года, я выступил кругу наших, так сказать, товарищей э, с заявлением по поводу блогеров, так сказать. И, и мое заявление блогеров, ну, так, другими словами, по моей вине перед Думой выступала Саша Спилберг. Это звучит, конечно, очень не, не реалистично. Нереалистично звучит то, что по моей вине перед Госдумой выступала Саша Спилберг, но а, я написал заявление, выступил и в дальнейшем итоге те товарищи из структур, которые следят за этим всем и контролируют, они, мое заявление, извратили, ужасно извратили, и превратили его, вместо того чтобы Евгения Баженова пригласили в Госдуму, то есть бэткомедия на блогера, они пригласили туда Сажу Спилберг. Ну, конечно, еще Николай Соболев пришел, но он решил, что не будет себя морать дальше. И мазаморать я решила только Саша Спилберг дальше. Так вот, вот заявление. Я выкладывал это все в интернет, есть в доступе. Называется, Мединский присвоил идею Дмитрия Серюкова на канале Силуков английскими словами, английскими буквами. Дальше там есть еще заявление отца, называется Родина Свободы Федоров на этом же канале. Можете посмотреть. Еще я писал одно заявление, но не знаю, пользовались они им или нет, называется, я его назвал импортозамещение демократии, но это еще в, прошлом, в конце прошлого года. Если кому-то интересно, можете, я отдаю. Сами не могут придумать все, да. забирают продукт. Хорошо. Я, я, я в шоке, я, я, сначала, я сначала смотрю и понимаю, они сперли у меня идею, но даже ее спереть нормально не смогли. Они ее превратили из за нормальной, более-менее идеи. Нет, реально хорошей идеи, если почитать. Пусть но правда, я я тут очень лояльно, чересчур лояльно к, к, к власти выступал. Ну, хотя условно лояльно, но э, в итоге ее извратили и превратили ее в ну, то, что вы имеете, в ту, в ту мерзость, в выходит девочкой, даже нормально прочитать не может то, что ей написали. Это... А, да, еще кое-что. Последняя да, вещь. Вот. Что... Выходили фильмы, которые... 23, э, э, ладно, последний раз. Выходили фильмы э, «Викинг». Что я насчет «Викинга»? «Викинг» это фильм, снятый на государственные деньги, где дискредитируется образ Владимира, который в народе ассоциируется с Путиным. И этот фильм дискредитирует также и Путина. Потому что Путина использовали те, кто этот фильм снял, для рекламы этого фильма. И второе. Фильм «Притяжение». «Притяжение» это... Удивительная ситуация. Фильм снят, на, если я не ошибаюсь, на 400 миллионов рублей из госбюджета. Фильм рекламировался активнейшим образом в СМИ. И в этом фильме дискредитируется все. Российский народ, российская армия, российская власть, российские СМИ. Но я не говорю, что дискредитировать что-то и выставлять в плохом свете это незаконно, но это снято на государственные деньги. У меня удивление это вызывает, потому что... Кто эти фильмы снимает, и кто вообще, как это контролируется. Потому что в этом фильме, ну, реклама Лейси это, конечно, мерзко отвратительно, когда на государственные средства на налогоплательщиков рекламируется да, Лейс. Да, но, но самое... Да, последнее. Да, не, не, не, да, присутствует в народ. фильме пойдем. важная оппозиционная пропаганда, когда, а, значит... Выступает депутат, который вызывает ненависть к инопланетянам и комментируется это таким образом. Спасибо. Посмотришь СМИ и сам пойдешь мочить инопланетян. Замени инопланетян спасибо. на спасибо. Соседи, э, граждан соседней страны и будет. Спасибо, Бандарчуку за оппозиционную пропаганду. Спасибо. Слава, слава, слава. Спасибо, слава, слава. Спасибо наши соратники из Питера. У нас приехало 7 человек. Вот да. двое. Я здесь перед вами. Так. Приветствуем наших соратников из всех городов нашей великой страны. Но я буду краток. Что самое главное, хотелось бы сказать. Последние две недели живо обсуждалась программа арт-подготовки. Она была вывешена на сайте ВКонтакте вызвало это живое обсуждение, я попрошу обратить внимание на файлики, которые были прикреплены к обсуждению. Эта программа называется «Питерская версия». Когда мы писали эту программу, используя вот тут основное начало, эти тезисы, мы исходили из того, что откуда мы возьмем деньги, когда мы уберем налоги? Что мы будем делать, если не будет понятия кредит? Откуда будет браться зарплата? Я прошу соратников внимательно изучить этот документ и ждем ваших предложений. Времени остается мало, всего лишь 150 дней. А это тезисы. За каждым тезисом должен быть закон, должен быть указ, чтобы когда мы возьмем власть, эти указы были подписаны и сторона жила бы. Спасибо. Спасибо хочется поблагодарить самое то что за теплый прием мы здесь первый раз вот и домик получился действительно по-домашнему теплым уютным вот приглашаем всех наших соратников побывать здесь вот и самому выучу проверить доброту и теплоту приема вот и следующее что хотелось бы то самое сказать я вот работаю в массостроении вот и хочется мне обратиться к ко всем ну, рабочему классу, к людям, которые своим трудом производят блага. Вот. Там каменщикам, старщикам, электрикам, ну и там большой список. Ко всему рабочему классу. Вот. Ребят, давайте это само объединяться вокруг подготовки. Дело в том, что мы производим блага, а своими благами не можем пользоваться. Как бы не каждый строитель, например, способен купить квартиру. Да, как бы. Ну, в принципе, в создании которой как бы, он участвует. Точно так же мы строим дороги, я устрою мосты, как бы и в последнее время все тяжелее как бы, пользоваться, как бы, ну там передвигаться по ними, как бы, они, они становятся каждый день дороже и дороже для нас. Вот. Поэтому сколько уже можно терпеть это самое, давайте объединяться вокруг артподготовки. Артподготовка это собрание свободных людей. Приходите, будем знакомиться, общаться. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Еще если, если есть минутка, еще хотелось бы. Э, нашу, ну, ну расскажи, скажи, скажи. На шутка личка, то, -то самое, хочешь сказать? Времени все меньше остается. Кому интересно, задавайте. Задавайте массон. Задавайте вопрос Вячеславу. Задавайте вопрос Вячеславу. Самое в следующем может быть, выпуске как бы будет Ну более детально. Как бы дадим ответ ссылку на вас, чтобы люди могли пользоваться вашими благами. Подготовка в это как бы, да, это вот делают а э, группа ну, из Петербурга 5... А подписчиков, чтобы люди понимали, что... А, около тысячи, около, тысяч... 900, 1000. около тысячи Около человек, подготовка ВКонтакте Санкт-Петербург Да, пожалуйста, это самое Здесь ну, есть э, наши коллеги, которые как бы могут при желании вам как бы, изготовить поэтому... да, а, Спасибо, спасибо, спасибо. спасибо Давай, Сереж. Всем привет! Привет из Что славного есть? русского города Вологды! А, кстати, я сегодня в Белом, а сегодня 5 число, такое праздничное настроение, можно да. сказать. Но хочется сказать, немножко не о праздничном, да, многие, которые смотрели люди тот мой самый стрим, который, когда я был на митинге Крым-Наш в Вологде, да, и меня моего друга, юриста, задерживала полиция, да, ну вот нам дали по 10 тысяч штрафу, все мы знаем, что полиция других флагов Единой России, там, ЛДПР просто-напросто не видела, они сказали, что это было собрание, ну мы все прекрасно понимаем, что просто-напросто, Скорее всего, это было сделано задним числом. Почему? Потому что на митинг приглашали в первую очередь все э, ведущие средства массовой информации Вологодской области. Это был митинг в поддержку там, присоединения Крыма э, к России. Но потом каким-то чудесным образом уже на суде это стало собранием. Mm -hmm. Ну, тут хочется отметить на минутку, что... Собрание собранием, но на собрании запрещены всякие партийные символики, лозунги, плакаты, там, кричалки, требования какие-то или что-то. либо. Но мы все видели, как и наш замечательный губернатор Кувшинников, и другие члены партии Единой России, ЛДПР, кричали лозунги, воззвания. И они являются, что ни на есть, главными нарушителями. И которых тоже нужно привлекать. И я знаю, что партии вообще сулит а штрафы это большие за нарушение общественного порядка. Ну вот, присоединили мне и Игорю Филиппову за этот небольшой плакатик, на который мы пришли как на митинг «Димон, пора уходить». По 10 тысяч штрафу. Ну, сейчас будет у нас э, 15 числа пересуд. Э, в областном мы подали апелляцию, соответственно. Ну, там очень быстро дела рассматриваются. Там прям потоком идут, по 15 человек загоняют. Все мы прекрасно знаем. Та-та, виновен, невиновен. Э, хочется отметить. Я даже не сомневаюсь, что решение суда будет не в нашу пользу. Э, но очень бы хотелось бы... Э, Средством, я знаю, что некоторые и юридические лица смотрят э, ваш э, эфир, и судьи, и полицейские. Кстати, я обратил внимание, даже вот после этого митинга, который был, а, то что мы учудили, как бы говоря, да, на этом митинге. Э, вот был митинг жертвам взрыва в Петербургском метро. А, ко мне подходил сотрудник полиции Вологодской. И, А я до этого в своих эфирах, я тоже веду трансляции, и пишу посты, и я говорил, что если не дай бог кто-то из партий придет на этот митинг памяти, да, с флагом там, чтобы попиариться на крови, пощады от меня не ждите, да? На что сотрудник полиции, когда я пришел на митинг, проверить на самом деле, пришли ли они там с плакатами, пришли ли они со своими флагами, с атрибутикой, увидев меня... Он подошел ко мне, представился. Сергей Александрович, мы все предотвратили. Мы на подступах к этому митингу все флаги Единой России, ЛДПР задержали. Ну, это, да, это, это очень приятно, и приятно, что слушают, и приятно, что смотрят. И интернет очень большая сила. И э, Многие же ведь прекрасно понимают, что даже вот после 5 числа может очень много все измениться. Да? И Люди уже начинают об этом размышлять и уже как-то подготавливаться. <связывается> Те же самые сотрудники полиции. <связывается> Хочется отметить, что дорогие друзья, соратники, обязательно ходите на прогулки, участвуйте в митингах, делайте все, конечно, старайтесь в рамках закона, но вы прекрасно должны понимать одну вещь, что этим дуракам, которые сидят вверху, им он, этот закон, не писан, Конечно. да? Конечно. Просто-напросто. Они его для нас написали. Этот закон, а сами-то они его не выполняют. Совершенно верно. Спасибо, Сереж, тогда. Спасибо огромное, нас... Вячеслав. Спасибо. Дим, ты скажешь сегодня про свое дело, или что? До, завтра, До завтра. Да, да сегодня... завтра уже. Да, делаешь, да? сегодня. У сегодня... нас сейчас эфир через 10 минут. Да. У Этика, поэтому давайте на следующий. А у нас салют и пятое. Да, давайте мы значит, Я хочу станатор. меня попросили сказать, вот что а, сейчас вот срочное сообщение СМИ по такое, Чеченца. да, чемпион мира ММА. Че это такое? На, да, на и... да. А, Мурат Амриев, значит, его а, сняли с поезда 4 июня и поместили в ВВС, УМВД РФ по Брянску. Словам его родственников, брянские правоохранители намерены передать его в руки представителей чеченской полиции, которые охотится за Амрием уже несколько лет. То есть там какие-то, в общем-то, планируют передать кровникам в Чечне. Вот для этого используется правоохранительная система. И... Да, мы много про это слышали. И вот сейчас, наверное, стали тому свидетелями, поэтому мне а, меня просили придать это, это огласки. И ну я... с Брянском да. мы вас просим как-то поддержать человека, съездить, может быть, включить камеры, спросить и расспросить, может быть, адвокат зайдет, спросит материалы дела. То есть, ну как-то займитесь, как-то примите к сведению, чтобы завтра с утра у нас была уже полная картинка, что там происходит. Отделение полиции должны работать круглосуточно, насколько я понимаю, поэтому заходите смело спрашивайте. Нет, это ВВС его поместили, уже в изолятор временного содержания. Да, то есть кто-нибудь напишите, как там можно связаться. Вы же звоните по телефону 8 95 10 05 11 17 и mm -hmm. рассказывайте, что там происходит. Это очень важно, это очень нужно. Человек, так понимаем, страдает просто так, если он страдает, конечно. Если да, да, правда, да, нет, это правда Это, правда? это в, новостях. Да, в новостях уже эта информация есть Это абсолютно точная информация Ну и по сути есть у поклонники, у чемпиона -то, да? Да. То есть Вы тоже не теряйтесь, вы тоже присоединяйтесь к нам Звоните, спрашивайте, мы вам расскажем, нам соратники расскажут Завтра рассказывают. тогда мы начнем с того, что донаты прочитаешь Донат да? Донат начнем, да, в начале передачи поэтому. Там нет ничего срочного Срочного я ничего не увидел. Спасибо большое, что вы нас смотрите. До завтра. До свидания. До свидания. Все идем пускать фейерверки. Да. Сейчас в перископе покажем. Трансляция будет.